Во втором разные музыкальные коллективы дают бесконечные концерты. Так вот, в Малаге завтра плюс 30 и без осадков. И в Хабаровске почти как в Малаге вероятность дождей мала. Ночь на завтра до 18 .00. в разгар дня около 24 выше нуля. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр тутного столба. Далее информация о партнере выпуска. Коверкать слова иностранные принято на Руси. Все говорят «жалюзи», а правильно «жалюзи». Говорят, что в фирме «Улей» много всяческих жалюзей. А правильно, хоть в январе, хоть в июле, покупать жалюзи в компании Считаем чужое и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошу...